Магия ⁇ это самостоятельное направление или часть алхимии? Магия ⁇ это все. Алхимия ⁇ часть магии. Магия ⁇ это абсолютно все, в том числе и наука, которая проявлена, и наука, которая не проявлена, и подложка этой науки, и первичные силы, которые управляют этой наукой. Можно сказать, что мир, в котором мы живем, это проекция магии. Проекция. Все, что магически сделано, мы спроецированы здесь. Другое дело, что по условиям присутствия в этом мире человек, воспринимающее существо, то есть он воспринимает магические эффекты, но почти, почти не может повлиять. То есть это как кино, которое где-то там были Голливуде отснято, а вам показывается по телевизору. Мы очень бы хотели, чтобы герой закончил как-то по-другому, но вынуждены воспринимать только тот отснятый сценарий, который есть. Вот с нашей реальной жизнью действительно точно так же. Но если мы знаем, каким образом снято кино и можем повлиять на этот процесс, то внести легкие коррективы в сценарий реальности, которую мы смотрим, мы всегда можем. Опять же, у человека есть возможность переключаться с канала на канал. Это данная ему такая возможность. Поэтому Отвечу на ваш вопрос так, алхимия это часть магии, одна из частей, которая занимается трансмутацией психологическим, физическим и энергетическим преобразованием этого мира с помощью определенных катализаторов. Алхимия имеет отношение не только к преобразованию металлов, она имеет отношение ко всему, к преобразованию человеческого сознания, в том числе. По сути, то, чем мы с вами занимаемся на наших Занятия особенно на базовых курсах, на основных, на основных факультетах это и есть алхимия духа и алхимия психики.